Здравствуйте, на повестке дня Atomic Vantage 100 лыжа для меня не новая и честно говоря она никак вообще не изменилось, независимо от того что у нее меняются этикетки, меняются описание технологий, которые якобы там применены катится одна так же вот так же, вот, как, и, как и раньше. Да, вот. Ну, собственно, с лыжи радикально одна и та же проблема, которая никак не решается со временем. Я думаю, что скоро ее просто снимут с производства, и все, и туда и дорога. Это лыжа, попавшаяся в дырку, провалившаяся в дырку между трассой и внитрассой. Для внитрассы она вообще никакая, она мертвая. Ей не хватает ничего, ей не хватает ни пружинности для отработки неровности, ровности, ни, ни, ни, ни однородности. Ей не хватает ширины геометрии. Ну, вообще ничего ей не хватает рокера ей не хватает заднего рокера у нее задник не отрабатывает поэтому она и какая-то мягкая для того чтобы отработать на нос ну, как-то не работает она, то есть на ней реально ехать стрёмно. Вот, на трассе на ней тоже ехать стремно, потому что держака не хватает. Для трассы она мягкая, и, и она не держит, она нестабильна. И она заставляет четко ловить какой-то баланс продольный. Ну, в общем, короче говоря, на лыжах нет такого места, где на ней хорошо. На жесткой трассе на ней плохо, на мягкой трассе на неплохо. плохо. Где трасса на ней плохо зачем она вообще нужна непонятно потому что как правило такие лыжи выбирают новички для того чтобы как бы вот либо какую-то универсальность приобрести либо попробовать первые шаги вне трасс и при этом остаться оставить себе возможность кататься в трассе но в итоге вот в данном конкретном случае вы вообще не получите ничего вы получите только разочарование и все никакого них шага вперед не будет никуда ничего не будет ни развития никак то есть лыжи на которой прямее ну, на ней можно кататься, только если вы уже отлично катаетесь, но при этом непонятно зачем, потому что она ничего вам не даст. А в таком случае вы будете постоянно ехать на стреме, как-то ее постоянно ловить. Держать ее в узде Ну, короче говоря Вообще не езда это, не езда это какая-то Какое-то издевательство над, над собой Хотя бы, конечно, безусловно, бывали лыжи у меня На ногах и похуже Но это как бы, нет, это ниже среднего, ближе к дну Ну, вот и все, как бы Лыжи недостойны ни внимания, ни понимания, ничего Поэтому, как бы, вот и вот такая с ней история Но, хотя я говорю, она не меняется И она ровно такой же была и раньше В общем, проверили просто наличие отсутствие изменений изменений нет за стабильность 5 за все остальное 2 все пойду следующее следите за сайтом за обновлениями в соцсетях пока